Привет Олег А, Феликс Привет Да, по голосу понятно, но Привет, как дела? Красно, а вот я тебя больше похож на Олега Останешься на одно дело Последнее дело Скорее всего Ладно, давай я хочу, у меня есть идея, но мне нужен настоящий талисман мотылька, но нету этого и. Спокойствие, спокойствие. Он тебе его передал, не мне, а тебе. Ну ладно, привет, а малыш. Он его отдал на время. Я хотела ну... прощаться с Нуру, раз такое белое бери. Потом у меня появился идеальный время. план, как забрать талисман. Но для начала... Нуру, подними темные крылья! Я Я научился одной. Ну я передам последнюю. Я передам энергию. Не последнюю, но передам энергию. В... Я заряжу все наши талисманы темной энергией. Все талисманы станут темными. Это идеально. Но для начала мне нужно в тебя вселить акуму. Не против. Ну, в принципе, давай. Ну, no. Restel X. Я бражник, я даю тебе силу усиливать, усили, давать усиление. Ты зарядишь наши талисманы темной энергии, тогда я стану алым бражником. А ты, я тебе дам талисман Моли, талисман талисман Павлины, и ты станешь алым павлином. Хорошо, бражник. Концентрируй всю энергию на талисманах, давай. Вот так, вот спасибо то, что зарядил все талисманы негативной энергии. Не за что. Ну, я теперь с помощью теневого бражника. Покорми его. Будешь Господи. кормить. Ты печеньки Ты его покормишь? Тебе на печеньке. Да. да, -да, -да, -да Алый нуру. Расправь темные крылья. Тебе. И теперь я теневой браж. А... Алый бражник. Так. С помощью этого я выпущу акумы по всему городу. И во всех к вами вселю акумы. И они тогда станут незаменимо крутыми. Они. Слушаю, И при трансформации супергерои потеряют свое равновесие. Они станут злодеями. А я, наверное, даже помогу тебе. Отправляемся в банк. В банке это центр. Это центр. Я это... так подумал. Я раньше хотел уйти, но теперь что-то я резко это не передумала. Моя алая. Блин, подожди, верните мимо. Моя. Да ты тупая! Моя алая акума, лети! Зарази еще акума. Летите, заразите весь этот город талисманы начнем. Акума У Акумы находится детектор. Она акуматизирует любой талисман. Ну а я. Ну а я. Мне нужно срочно уйти. Нуру, спряди, крылья тьмы. Держи. Знаешь то, что с помощью талисмана бабочки ты сможешь управлять людьми под акумами. Или... Ну, возьми сам. Откуда ей возьму? Возьми. Все, я скину. У тебя ягоды есть? У тебя есть ягоды. Мне нужно стать инвизом. Риной. Ну не инвизом, а Трикс, поехали. А теперь я буду следить. И ты с помощью своей палочки сможешь манипулировать теми, кого починили око. Прощай. Мне интересно, что происходит? Что-то за шум и там, ну ладно. Что мне сегодня оставила на киндер-сюрприз? Кролик, нуар, это... Ладно, и Леди Баг. Погоди, мне кажется, Леди... Или и талисманы изменили. Ой, Плак! Ты, ты что, Плак, ты, ты покрасился? Ты почему белым стал? Конечно, я просто все милости Плак, смешная шутка. Тики, ты тоже покрасилась. Ты тоже типа, покрасилась, да? Конечно. Я и Тики покрасились. Да, преображение к вами. Влав, да и ты тоже с ними покрасился. Господи, yes. Ладно, я Ладно, пора на патруль. Тики, лет's go! Так, плак, прячь. Что такое? Костюм изменился. Хорошо, Бражник. Я за твою сторону, алый Бражник. Ищи мне талисманы. Хорошо, Бражник. Бражник, ты не заберешь мне леди Баг? Я же. Я у тебя не заберу Леди баг. Котика, да, самое главное. А у меня нету котика. Начинаю. А? Ладно, давай, ты тогда забудьте другие талисманы. Все два можешь сюда оставить. Иди сюда, иди спустись. Ибо ты мне можешь удать вот эти два талисмана. Это все талисманы, которые лежали в ее. Хорошо. Лео, привет, Феликс. Привет. У меня есть все нас настоящие талисманы, кроме двух. Это идеально. Надеюсь, ты же не скажешь, не заберешь то Лисманы э, баг с него. Если заберешь, из него изгонится акума. Не переживай, не заберу, я знаю. Пожалуй, пойду, я перевоплощусь. Мне надо перевоплотиться. Конечно, Так, пойду. Привет, Милена. Я за И мне есть Тики Плак. Ладно. Тики, стансоп. Что произошло? Нет, нет, нет, нет, нет. Тики, клацкьоу! Талисманы! Я так и знала, это не просто так. Где а -а -а. трансформация. Понял, Тики, прячься. Не... Плак, чтобы говори, что произошло. Ладно, <плак> ты Ой, не обязательно. А кумы. Бражник сели лакумы. Бражник сели лакумы. Но в кламе невозможно всилить акумы. Возможно. Не же... могу умереть И вс ⁇ Кваме можно всилить Акумы... Это ты демон, благ. Мы также можем, точнее не в кламе, а в талисманы. А так как мы живем в талисманах, так же еще и в нас можно всилить акуму в помощью талисмана. Я уверен, не в те -то. Я уверен то, что не все талисманы в акумы. Плак. Телесманы Тики, отрекаюсь. молчите. У меня есть идея, где может быть талисманы, в которые не вселилась Акума. Для этого мне нужно трансформироваться. Но здесь я оставлю послание. Напишу здесь, где трансформация. Если я прочитаю, то я читаю обычно вслух. То есть я это трансформируюсь. Ну что, темные тики, летс go! случится, Ох, что тут написано? Где трансформация? Елки. Сработала. Тики, прячься. И как я и говорил, то что эти талисманы не вселились. Они поменяли вид, но вряд ли в Кваме вселилась Акума. Мне нужен только один талисман. Но на всякий случай забрал другой. Барк! Барк, подай. А, барк, на охоту. Так, трансформировался. И Так. Я так и знала то, что талисман собаки. Если не талисман, он не заблокировал. Как умов не хватило бы. Он не знает, где эти талисманы находятся. Поэтому у меня есть преимущество еще. У меня есть больше талисманов. У меня есть всего лишь половина. <соцентричные> Эй, ты, <соцентричные> алый бражник. Или как тебе там? Багажник, бугужник. <соцентричные> алый обиба. Вот. Знай, ты не все, не все талисманы по твоей властью. Хорошо, но почти все. Я придумал, как забрать у него власть над вами Одна, а мне пора... Не, давай посражаемся. Ведь у меня Нет. есть еще пару талисманов. Привет, Флав. Флав хочет со мной настоящий, во время. Настоящий, талисман, настоящий талисман у меня Ну, талисмана кролика, посмотри, среди них нету. Есть, ты мне все отдал. Нет, поверь. У меня на талисмане кролика специальный GPS. И он сейчас у меня Хорошо. настоящий. Ну да ладно. Зато у меня есть другие талисманы. Ну я же сейчас отправлюсь в прошлое и заберу их. Если ты со мной не выйдешь подраться на один на один. Ой, господи, так Здесь нечистая. У меня талисман кроликов у меня. Нет, талисман кроликов у меня не надейся. Ну все, не пришел, значит я трансформируюсь а я, пора, я да? пришел Где то Я возле фонтана Пошара Да, серьезно Короче, предлагаю с тобой сразиться Я сражаюсь за, И получить твой посох Я побеждаю, я забираю твой посох Ты, я даю тебе все талисманы, которые у меня остались Стики и плага Как тебе такая идея? Ал, бражник Цизута. Ты происхожу, я услышал. Я предлагаю тебе босс сразиться. Бос пайт. Все, вот лишь баражник. Я никого не бос. Я предспечник, бат. Да. Вот Все, ладно. Ладно. ладно, сражаться с тобой уже не буду. До свидания. О, попала по костюму, а не по мне. Ну да. И с костюмом. А заменил посох. Апорт. Фух, успел. Я разрываю цепи. Цепи. Отлично, мы разломали. Разра... разломали связь. Теперь я смогу детрансформироваться. Нет. Бражник слишком тупой, чтобы помог повезться и пойти со мной. Ведь у меня, правда, не настоящий кровь. Ну, ему, в принципе, знать это не обязательно. Тики, летс гоу. Так. Теперь я снова вернул свой старый прекрасный костюм. Идеальный костюм. Но у Бражника все талисманы. Но у Бражника все талисманы. Ну, привет, Бражник. Так. Да. Что, думаешь, Думаешь, так долго смог бы... Кстати, забери свою палочку волшебную, из которой я сломала как раз-таки связь. Да, кстати, передайте вам этому Феликсу то, что э, у него не получилось сделать все, что хотелось. Феликсу. Дурак. Ну ты что, думаешь, мы же не знаем, кто такой Клевер? Не знаете. Мы знаем, кто такой Клевер. Это Феликс. А я и знают. Нет, не вы уже. Мистер Бак тогда же последил за вами. Привет. Ты придурок. Так что все. Я тебя оставлю. Можешь идти. заберись, Забрал ты все талисманы. Все равно преимущество на моей стороне. Ведь талисманы у меня, не у тебя. Зато у меня есть талисманы петуха, как озлая и тигра и собаки. Так что прощай, мы заберем твой талисман. Талисманы все до одного.